Сегодня у нас план пойти на квартирник. Вот так, сходу, сразу в лоб мы идем с вами на квартирник. Я уже ходила недавно совсем еще на один квартирник. И это, знаете, была такая тусовочка у заряженных девчонок. Было прикольно. Сначала все собрались, познакомились, после, когда мы уже поняли, что мы же... Нормально, ощущаем себя комфортно в этой обстановке. Рита достала Макарты, и мы начали сидеть и разбирать, какие у каждого психологические проблемы, что мешает реализоваться в этой жизни. И вот это вот все. я просто такой похоже на слет ведьмы. Но сегодня будет другой квартирник у других ребят. Это квартирник более творческий. и... Тема этого квартирника — это национальные блюда. То есть каждый должен принести какое-то национальное блюдо. Я изначально хотела сама туда пойти, но я все ждала какую-нибудь подходящую тему, чтобы мне было, знаете, более комфортно, что ли. Но тут мне написал игру сам, и я такая, ладно, только я не знаю, что готовить. У меня в голове одни сахарные трубочки. И он такой, ну типа это такой условности. И вообще вот эти пару дней, пока я думала, что приготовить, я придумала, что я хочу <свят> приготовить бутеры со шпротами. Я одну квартирник с бутерами сашпрутыми. Нам нужно будет их приготовить и подобрать лук. Это уже небольшой мини беспорядок, потому что я снимала сейчас видео. И знаете что? Я очень жалею, что еще не подошло время для босоножек. Потому что я собрала луки с ними, и это так классно выглядит. Так хорошо, так по-летнему, но еще не лето. Хочется знать, так прикольно одеться как-нибудь. И немножечко по-простому. Поэтому я хочу точно надеть вот этот свитер. Я бы еще сразу радостью бы пошла в короткой юбке, но, по-моему, у меня не осталось ни рваных колготок. Может быть, я их куплю. Сейчас схожу в магазин, потому что мне в любом случае нужны шпроты. Но у меня остались рваные колготки сердечек. Ну, вообще знаете, я уже так хочу ходить в бессоножках и кроксах. Но я тут ходила в кроксах в магазины, и в них все таки еще холодновато. Но знаете что? Может быть, я надену лоферы. Помните вот эту вот штучку, которую я не могла никак надеть ни с чем? Почему бы ее просто не надеть? Вот на этот топ. Не было бы этой штуки. Мне кажется, был бы вообще супер. Ну, и они чуть-чуть по цвету различаются, хотя в этом что-то есть. Ну и все, вся остальная одежда, которую я бы сегодня надела, скорее всего, уже лежит у меня на пол. Знаете, еще на что я периодически обращаю внимание? Я иду в гости в квартиру. Все мои луки собираются, ну, типа, комплектом. То есть там здесь вверх, вниз и обувь, и сумка. То есть мне нужно подобрать лук так, чтобы я сняла обувь, и мне нравилось, как я выгляжу. А мне на самом деле не очень нравятся мои пустые ноги. В том плане, что я люблю обувь, которая добавляет объема. Почему-то мне постоянно кажется, что как только я снимала обувь, мне ноги сразу такие, типа, на да них чего-то не хватает. Поэтому надо подумать, готова ли я к такому. Но вообще, наверное, да. Почему бы и нет? Ой, без не оборочек-то сколько. Но мне кажется, прикольно, на самом деле, подмечать такие вещи. Кстати говоря, в таком случае тогда точно, например, не стоит использовать светлые носки с колготками. Как иногда, знаете, я их специально надеваю светлые, чтобы они прикольно торчали из ботинок. Потому что если я разденусь и останутся белые носки, это тоже будет выглядеть очень странно. А так ли тепло на улице? Как я думаю. Да наверное. И такой вот у нас с вами первый лук. Сейчас посмотрим, как я буду выглядеть в нем в помещении. что черные носки спасли положение. В принципе, ок. Прилично. Еще я тут постоянно смотрю на девчонок, который носят гетры. Ну, как бы я их покупала с расчетом на зиму. На но подумала, что и вот в такую погоду тоже было бы, в принципе, прикольно. Вы знаете, да, мне все-таки нужны какие-то такие вот гетры потоньше и поменьше. Потому что так они слишком объемно выглядят. Точно найду в лоферах. А дальше посмотрим. Скорее всего, на все это я сверху надела тренч. Единственное, что мне не очень нравится в этом. Я, в принципе, очень люблю, когда верхняя одежда сочетается с какой-то нижней одеждой, которая вот, вот с такими вырезами. Что тут остается пустое пространство? Мне кажется, что это выглядит очень странно, знаете, как будто бы я голая. Вот, вот это вот единственный момент, но я этого никуда не денусь. Может быть, я просто аксессуарами закрою это место. Но лофер просто пушка. Я собрала второй рук вот с таким низом, но без джинсовки, с И мне, знаете, чуть-чуть не понравилось. Поэтому я подумала, что просто куплю себе колготки и пойду в юбки. Поэтому вот иду вот в таком вот виде, за шпротами за колготками. Я забыла купить колготки и пищевую пленку. Мне нужно будет еще раз уходить из дома. Но самое важное, я не забыла. Я купила шпроты в масле. Мне Юлия сказала, что они должны производиться там же, где и вылавливается рыба. Эти из Калининграда. Вот такие вот у нас соленые огурчики от бабушки или от мамы. Без дрожжевых хлеб. Потому что я такой люблю. Майонез. И вот тут еще сваренные яйца. Если вы вдруг не знаете рецепт этого чудесного блюда, то мы с вами нарезаем хлеб. Вообще обычно нарезается темный бродинский, но я захотела такой. На такие вот маленькие кусочки, и нам нужно его подсушить. У меня для этого есть бутербродница, но бывает это еще жарится на сковородке. Когда наш хлеб подсох, мы на каждой капаем майонез. Хотя на самом деле там еще, знаете, что должно быть? Там еще должен быть чеснок. Но у меня его не оказалось. И я буду делать все без него. Короче, делаем мы с вами вот так. Тыкмонезна это побольше явно. Делаем вид, что достаточно. Потом мы с вами вот так вот кладем огурчик. Что-то ему тут места не хватило немного. Потом сверху яичко. Вот так вот и шпротинку. Я уже ничего не успеваю, но вот вы посмотрите на них, Они такие красавцы. Все, я вся провоняла шпротами. Я опаздываю, но, как говорит мой знакомый, приоритет у меня быть не пунктуальный, а красивый. Я тут знаете о чем подумала, о том, что этот свитер же можно вообще еще и наизнанку носить, чтобы еще сильнее. Утрировать его, вот эти вот порванные края. За колготками я сходила. Что в сумочке у леди? Шпроты и сидор. Ребята находят друг друга и что-то вместе делают. То есть, например, Виталию затащили на танцы, он теперь на танцы ходит регулярно, то есть на хореографию. Кто-то там еще чем-то занимается. Ну, короче, какие-то вот такие маленькие встречи а, помогают людям. Виталий, расскажи, что мы приготовили. Мы приготовили жареные бананы. Вот, я что, я рисую. А на следующий день ко мне пришла моя знакомая Даша для того, чтобы снять интервью со мной для ее канала. Но, насколько я поняла, сейчас оно пока не вышло. Но если что, я просто оставлю ссылку на ее канал в описании, потому что, ну когда вы его посмотрите? Вдруг оно уже вышло. Я решила рассказать вам более подробно о том, как прошел квартирник. Не могу сказать, что я довольна, и что я получила то, зачем я туда приходила, но потому что, как мне сказала Егро, это был первый раз, когда разрешили алкоголь, не было никакой темы, была только форма встреч, поэтому мы просто знакомились и тусили вместе. Ну, типа, это было прикольно, познакомилась с людьми, пообщалась, но... Меня все-таки интересовал другой, цель у меня была другой. Поэтому я пока не могу вам, знаете, прям посоветовать сходить туда, потому что, ну, я по факту туда, считаете, еще и не ходила. Вот и все. Все, я вам рассказала. Я очень надеюсь, что сегодня солнышко никуда не денется, потому что... Прогнози прогнозе его вообще нет, а я прямо сейчас еду на Уделку, и потом мы с девчонками едем на Финский залив. В этот раз мы едем в Репино, там мы еще ни разу не были. В основном мы ездим в Солнечное, Комарова, Курорт, и один раз были в Зеленоградске, в, в Зеленограде. Короче, где-то там мы тоже были. Там, кстати, прикольно, там достаточно так облагорожено все. Вот, и в этот раз мы едем в Репином, посмотрим, что там, надеюсь, там есть туалет. Вс, я уже собираюсь, на самом деле, мне уже около полчаса нужно было выйти. Но я очень долго решала, что мне сделать с моими волосами, я думала, что я сделаю себе каникалон. Но потом я чуть подумала, что вроде и так норм, не знаю. Ну, но новое лицо я себе уже не куплю, поэтому, в принципе, делаем, что можем. Так, на улице холодно, я вроде как не планирую раздеваться, но кто знает, кто знает. Поэтому мне нужно быть красивой во всех вариантах. Единственное, конечно, к сожалению, у меня очень мало свитеров. И хочется все-таки на всякий случай перебздить лишний раз, поэтому я, наверное, надену Боже, бедную супертрупную жилетку, в которой хожу, и мне кажется круглосуточно. Кстати, можно попробовать вот этот топ, хотя он короткий Обязательно юбка Блин, девки, я не могу, закройте глаза, пожалуйста на то, что я уже так одевалась. И мы с вами едем на уделку. Я надеюсь, я найду себе там что-нибудь новое, что-нибудь прикольное. И, чтобы вы понимали, я тут недавно смотрела видео Кати Клэп. Это просто жесть, как много у нее одежды и аксессуаров. На меня, мне кажется, такого количества, наверное, давило бы. Но у меня квартиры намного меньше, у меня нет гардеробной, поэтому все может быть. Я подумала, что у меня просто мое количество одежды вот так вот можно вот все, что есть, на вешалках вот так вот сделать и все, и не будет этого. Ходить уже пора. И вы знаете, такие луки я обычно ношу только потому что. Я не хочу носить толстовку. Хотя вроде как, будто вас с ней тоже прикольно выглядит и даже будет тепло. Но мне так нравится вот этот капюшон, который из-под тренча торчит. Вы знаете, хочется одеться как-то необычно, а потом получается так, что твое необычное, это обычно. Блин, на самом деле норм. Ну, как бы это было немного странно, что, наверное, не берет и толстовка. Сейчас я посмотрю, как я покрутилась. ладно, ладно, все. Я уже поняла, что, в принципе, прикольно выглядит. Просто, знаете, как будто бы просто. Ну, мы с вами наденем мои любимые колечки, которые тоже не меняются. И прицепим звездочками наш берет, потому что мы, по идее, едем на Финский залив, там, может быть... Петрина. Господи, я надеюсь, я не пожалею о том, что я одела слишком тепло. Ну, вроде бы. Ну, знаете, просто вот эти ленты, мне кажется, добавляют прикола. Нормально. Мне нравится. Теперь осталось решить. Брать ли карты Таро. И где мне вообще купить поесть и попить? Да, и нужно не забыть наличку для уделки. Так, ну-ка, Знаете, я тут поняла, что я почему-то а, вообще не учитываю, что мы едем на природу. Мы едем на природу, и мне не обязательно быть в каком-то сексе-платье. Так, вообще я с собой беру крем для рук. Там же лежит... Бар-банк, кошелек с наличкой, помада, салфетки детские за шами, потому что они вот такие миниатюрные и очень милые. Потом антисептик обязательно, влажные салфетки, просто потому что у меня все это есть, я это и беру наушники и паспорт с картами. Все остальное я уже куплю в магазине на улице этот шопер, я просто не могу боже, это такая тупая фигня и чтобы вы понимали, я сейчас чуть не оставила а, зеркало на столе вот так увеличительной стороной чтобы вы понимали, у меня один раз была такая же ситуация у меня стояло зеркало на окне, я что-то, ну... Просто стояла. Я уже не понял, как это точно было, но я понял, что мы что-то шутили с моей подружкой за того, что ну, типа, там пожар в моем. Она от меня уходит. Я возвращаюсь в комнату, и я смотрю, и я прям возле окна вижу вот такую, знаете, струйку дыма. Оказалось, что это зеркало, ну, типа оно отразило солнце и попало прямо ей в лицо на фотографии. Но мне повезло, там была маленькая такая еще эта... Где-то до сих пор стоит эта фотография. Поэтому вот. Блин, я вам показала, как не надо делать. <с> и чуть опять не забыла. Боже, хранить 14 айфон когда видно и небо и, и тебя. Короче, я не уверена, что я вообще правильно делаю то, что я еду туда. Потому что все не будет не выходной, и возможно там никого не будет. Но как минимум я думаю, что там не будет барахольщиков, скажем так, людей, которые просто приходят, кладут плед и выкладывают все свои вещи. Но меня больше все-таки интересует секонд, чем ну, какие-то, знаете, приколодесные, прикольные штучки. Поэтому в принципе все должно работать. Так, вот, смотрите, вот там вот метро, мы вот так вот с вами идем, и надо вот туда. Я в итоге хожу с тренчем в руках, сегодня на удивление очень тепло для 9 градусов, и отсутствие солнца в прогнозе. Для меня уделка состоит из четырех частей, и на первую часть не стоит даже обращать внимание, там в основном рыночные магазины, но вот за поворотом мы уже оказываемся в секонде. Тут очень много вещей, так что выделяйте себе полдня на поиски. Меня интересовали определенные вещи, так что я не рылась в этих кучах, но я думаю, вы уже понимаете, как много всего там можно найти. Единственное, конечно, жаль, что цены уже давно не такие прекрасные. В третьей части мы можем найти барахольщиков, у которых можно найти все, что угодно, но некоторые магазины были закрыты, и, судя по всему, они работают только по выходным. Ну и в самом конце уже под открытым небом стоят обычные люди, которые могут продавать все, что угодно от одежды до старой сломанной техники. Мы остановим девушку для того, чтобы с ней сфотографироваться, потому что она очень интересно выглядит, а я люблю такие интересные образы. Я вообще сам люблю формировать образы, как получается. По-моему, а, да, это очень вот. заметно. И мне как раз это и нужно, сейчас его сфотографируем. Но я... Не, я Просто тороплюсь на поезд. Давай, давай, давай. А вкус нет, мы в Репино едем с девчонками. А, вы же не против, ну, я на ютуб да снимаю. вообще с девчонками никогда не получится. <свят> <свят> Тем более, вы в Репино, О, мои любимые места. Вон, да. кстати, есть пейзаж. Боже, я надеюсь, что вас там слышно. <свят> вот, смотри. Оу, правда, сейчас изменились эти места, теперь уже а, немножко все по-другому застроили. Ну, Возможно. Да. Я как-то рассчитывала на большее, но по итогу я как будто бы даже ничего особенного-то и не нашла на да. уделке, но я говорю, весь сам прикол, там вот в конце, где ничего не было. Поэтому в итоге я купила только один подъемник, еще хотела купить килд, но уже не осталось ни времени, ни денег. Потому что взялась бы только 2000, тысячи. Мне нужно было бы две пятьсот. Вот. Еще, конечно, там, знаете, немножко стрессово снимать, потому что некоторые ну, все-таки не снимать, а другие такие, пожалуйста, снимайте меня, снимайте. В общем, я купила поесть, взяла себе сэндвич, сидра, чипсов и жду поезд с девчонками. Пришло ей много времени, и я придумала, что делать с этим подъемником, и как его надевать В принципе, я купила идеальный подъемник, единственный минус это 1000 рублей его стоимость. Вообще, как мне уделки. И, в принципе, по фактам. Во-первых, у них там их дефицит. Привозили всего лишь один раз. Все хотят купить. И я сначала подумала, боже мой, косарь, как дорого. А потом пошла и нашла еще две точки с подъемниками, где уже стоили по две И мне сказали, может, за полторы забрать... Я подумала, ага, я еще вернусь туда. Вот, он просто идеал. Да хватит мне писать. Он просто идеальный. Он белый и без каких-то лишних декоративных элементов. Единственное, что, конечно, вот эта вот резинка слабоватая. Если я надеваю его под что-то, то верхняя вещь может его стягивать вниз. Но ничего страшного. Если что, я могу это поменять. Ну и давайте я покажу вам луки с ним. А, Еще, кстати говоря, у него есть такой прикол, что он немножко просвечивает. Но мне это даже нравится. Знаете, появляется прям какое-то такое ощущение легкости. Так вот, я уже собрала с ним несколько луков. Это вот с этим топом. Ну, наверное, вот с этим платьем, с этим. Кардигана. Вообще, еще когда я снимала Рилс, я использовала вот эти вот носочки. В принципе, они выглядят мило, но на самом деле подъемник такой длины, что он останавливается где-то за 5 сантиметров до носочков. И в принципе со стороны издали это выглядит норм. Если смотреть вблизи, то такое ощущение, как будто бы, ну, вот, он заканчивается где-то вот здесь. Поэтому я думаю. А где мои обычные носки? Ну, еще я их потеряла. Может, там они? Я не вижу. В принципе, на улице уже тепло, поэтому в качестве обуви я буду использовать босоножки и яичка. Еще я, кстати, так и не поняла, здесь есть шов. Я выдумываю, где лучше всего держать сбоку. Или сзади, но как будто бы сбоку, знаете, если не значит, что с этого бока его нет, то, в принципе, это намного логичнее. Оказалось, что эта юбка просто идеально дополняет этот топ, и они супер сочетаются по тканям. Мне очень не нравится, как темно выходит, надеюсь, что у меня просто яркость у экрана снижена. В общем, получился вот такой лук, и я поняла, что именно вот этой юбке очень не хватало вот этому топу. Потому что они вместе просто идеально смотрятся. И вот о чем я вам говорила. Я обожаю носить высокие трусы. А тут как бы резинка слабая. Нужно будет, скорее всего, распарывать все и подтягивать сильнее. Пока без аксессуаров не понимаю, что с ними делать тут. Ну, в смысле, какая сумка, вот это вот все. Следующим луком я все больше и больше разноображиваю вот это вот платье, просто добавляя к нему какие-то новые детали. И знаете что? Думаю, берет. Хотя я в босоножках, какой берет, ну вот, вот этот берет. Сумочку. Получается у нас с вами вот такой вот костюмчик. А, из вот этого стилистики на наряды, которые я постоянно смотрела и думала, боже мой, они такие крафтовые. Ну, в смысле, когда там длинная юбка из хлопка, потом под ней под какой-нибудь топ, вот это вот все, оно, короче, такое. Прикольно получается. И вот о чем я вам говорила, вот это платье цепляется за подъюбник, и его спускать все ниже и ниже. То есть он сидит не на талии, а ниже. Короче, мне нужно будет поработать с резинкой. Но в принципе тоже выглядит очень мило. Я только сейчас заметила, что я ношу босоножки с носками. И знаете, что я вам скажу? Я очень долго искала себе босоножки именно с закрытым носом, чтобы можно было позволить себе носить их с носками. А потом мне надоело искать. Я купила вот эти и подумала, что... Да мне все равно! Что вы мне сделаете? Я по эту сторону экрана. Ну и самый такой своеобразный и простой лук у нас вот с этой рубашкой берем вот этот топ и делаем себе талию. Получается так, как будто бы немного странненько, но все равно прикольненько. Ну, странненько, это я так говорю, потому что лук состоит полностью из белых вещей, как-то, знаете, намного привычнее смотреть на какие-то монолуки не из белого цвета. Ну вот и все, Вы посмотрели обзор на вот такую вот мою новую юбочку, которая оказалась суперлетней, супер просвечивающей. Но мне это в прикол. Главное просто трусы белые надеть и будет то мне внезапно тут захотелось показать, какими продуктами я делала свой макияж, ровно после того, как я его сделала. Сегодня а, приехала Даяна из Москвы, вы могли ее видеть, видео, где я покупала iPhone. Вот, и я предложила сгонять на тусовку тех ребят, которые устраивают квартиры. Не знаю, я пока, знаете, просто хожу, рассматриваю это все. Пытаюсь составить какое-то свое мнение. Вот. Поэтому давайте просто покажу, что я делаю. Я крашусь вот таким вот тоном, но у меня очень сильные синьки под глазами и что-то я как-то все еще вот за свои 25 лет все еще не узнала, как их замазать, поэтому я беру рандомный тональник, и все. У меня есть вот такие вот прекрасные карандаш и подводка коричневые от Rad, Rad Not Bad, RAD Not Bad боже. Подводкой я начала прорисовать вот такую вот стрелку, которая идет чуть-чуть вниз, потому что у меня глаза все-таки такие более круглые, и я стараюсь эту стрелку, знаете, вот по этой складке вести. Вот. И Миша ресничку прорисовывать этим карандашом. Он очень хороший, он такой жирненький, хорошо рисует. Короче, вот прям вот такие вот карандаши подводки и вот такие вот карандаши, я очень советую у них вот этих карандашей вы просто даже не представляете, сколько там цветов. И не стоит 200 рублей. И это просто лучшее, что я видела в своей жизни. Они такие механические. И они просто супер пигментированы. Это трэш. И сделали вот это вот всю Белая подводка. Это у меня вот такая вот подводка Салика за 50 рублей. Ее я взяла кисточку. от засохшей подводки. Просто я мочу кисточку, развожу и крашу. И самая моя любимая часть вопросов, помады у меня две, одна вот такая вот, 930 от Maybelline матовая, которую я наношу по краю губ. Потом я беру от Essence вот такую 14-ую матовую, которая уже нигде не продается, и я не знаю сколько лет, этот колпачок даже не от нее. <с connaynthia> вот, и наношу ее на внутреннюю часть губ, и потом просто пальцем это все тушу. И получается, у нас с вами вот такая вот красота. Ну не то чтобы красота, но сейчас доделаем образ. А уже немного опаздываю. Да я ну, там меня. Ну, не то, что уже ждет, но ждет. Я еще не совсем придумала, в чем я пойду. Какой у меня будет образ. Но вроде как что-то складывается, потому что примерно за 5 минут до выхода oh, боже у меня. Вчерашнего ношения шопера, чтобы понимали, болит плечо отливчиком. Вот, я сейчас за пять минут до выхода чуть-чуть <laughs> перешивала этот топ, чтобы в нем было еще комфортнее. Скажите спасибо, что не начала шить прямо перед выходом. Под вот это вот идеально подходит длинная юбка, но я не хочу надевать длинную юбку. Я хочу надеть короткую. Так, скажите, пожалуйста, как вам? Вроде, кстати, нормально. Юбка достаточно торчит и не слишком сильно торчит. Все, я поняла, что не так. Мне не очень нравилась юбка, потому что она не особо перекликалась с цветом рубашки. В смысле рубашка, желтые звезды, юбка смотрелись странно. Я решила надеть вот коротенькую юбку. В лоферах я, к сожалению, не пойду, потому что они мне натерли, и это еще не прошло. И сделайте вид, пожалуйста, что вчера я так не выглядела, но мне очень понравился, понравилась моя прическа с двумя косичками. И, знаете, очень жалко, у меня сегодня чистые пышные волосы, очень жалко это прятать, но мне так понравились эти бантики. Что я сделаю, пожалуй, так еще раз. Ну, в этот же раз будет новая аудитория. Вчера на меня смотрели чайки, сегодня люди. В принципе, все по-честному. Да вы на меня тут смотрите. <губерна> Без перерыва. Так прикольно, когда эти бантики развиваются, ловят. Знаете, что меня действительно немного парит? Это то, что... Вот, да, у меня получается иногда вот так, что какие-то приколы, там, типа, два дня подряд между собой очень похожи. Например, как я сделала эти бантики. Да, на самом деле, мне кажется, я еще Ну, вот, пока я ношу береты, я, возможно, из них не буду вылезать. Вот, хотелось бы какого-то... Большего разнообразия, но иногда, знаете, просто нет сил именно каких-то вот моральных на то, чтобы выглядеть по-новому. И есть вот какой-то очень крутой лук, который уже собран, и я как-то в нем консервируюсь. Но в этот раз как бы одежду. Вот, вот так вот я могла бы выглядеть вчера, если бы мы не ехали на залив. Я считаю себя красочка. Осталось найти все свои колечечки и выходить наконец-то. Боже, я подумала, что я незнакомых людей снимаю. А я-то дни. Спасибо большое. Считали снов моих игрок, и ясен путь, в котором мы сияли любви. Люди, почему это увидит только те, кто ты смотрел до конца? И чтобы вы понимали, я очень зла на себя. Потому что объясните себе, пожалуйста, почему вы вот там, я одеваюсь, на встречу с подружками. А на тусовку я как будто бы одеваюсь очень просто. Я сегодня смотрела свои релсы, знаете, что я подумала? Почему я не надела то самое платье из секонда? Я была вообще там самой крутой. Вот. А на встречу с подружкой, вы посмотрите, появилось настроение, желание использовать все аксессуары. Короче, вот моя цель выглядеть вот так вот всегда. И на тусовка тоже, потому что что-то вот у меня иногда такое бывает. Все, всем спасибо, большое за просмотр этого видео. Я пошла на встречу с подружкой.